Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим рыбный суп из наваги с маслинами. Для этого нам понадобится навага, огурец соленый, лук репчатый, масло подсолнечное, маслины, морковь, зелень укропа, соевый соус, черный перец, чеснок. Рыбу чистим, режем на порционные кусочки. Огурцы режем произвольно. Лук. Тоже произвольно режем. Ну и морковь вот такой вот соломкой. В разогретом масле обжариваем лук. Обжариваем до золотистого цвета. В кастрюлю наливаем воду. Добавляем морковь, рыбу, добавляем соевый соус, накрываем крышкой и варим до готовности. Когда наша морковка станет мягкой, добавляем лук обжаренный. Если нужно, подсаливаем. Когда у нас вновь закипит вода, добавляем маслины и огурцы. Доводим до кипения. Когда наш суп закипит, добавляем зелень, чеснок и черный перец. Минутки две еще прокипит и выключаем наш суп. Готов. Приятного аппетита.